О, о, привет, Олег. Привет. Ты уже пришел? Е... Е... Я да, приехал. Не с пути путешествия. Так, давай угу. позавтракаем. Что тут есть? Торт есть, вот. Торт. Так. Начну. Поснись. Все а как вкусно. Ты что, все слопал? Очень вкусно а тебе понравилось, заметил. Ага. Да. Так, это так. Так, кстати, да. где, ты видел, как комнату да, переделали. Переделали комнаты. Я в шоке. Ну, эм... И наверху. Понятно. Почему-то тут. Что это за держать такая? Какую-то задержачка вот Не знаю. А у нее же курицы были раньше. А кто их забрал? угу. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Еще тут развалились. Вы что тут развалились? Yeah. Спать. Спать дома надо, они у меня в этом. Ну-ка, быстро. подъем, Амигос. Давай сваливай домой тому иди спи. Не видит тут спать возле моей этой. Я ел, дебил. Я тебя. Правильно сделаю. Хоть подавился <служивание> мне вообще. Банк низ. И что за бред? Кто это писал? Может, какие-то шутники Банк. А что там написано? Написано банк низ. И банк вот банк. Банкниз надо пойти. Ее yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. е, банк. Да банк-то тут вниз. Что вниз? Банк. Мы... Ну, пойти вниз в банк. Я же сказал, он? еще раз ты возьмешь у меня эти бутылочки, дом. Ну как там написано банк вниз. Значит, можно в банк вниз пойти? Да я был там на днях или в августе. Как мне обычно, но все хвост я приду, вы будьте там. Я приду через сколько-то лет. Банк вниз. Это какое-то послание. Мне говорил мастер, что будет какое-то послание. Так, мне нужен супер кот. Супер кот, супер кот, супер кот, супер кот. Ну ладно, скушай. Так, позвоним супер коту. Алло, кот! Да, я вот иду к дому от Яна. Так, я тут наверху, но я тебя почему-то еще не вижу. А, теперь you? вижу. Так, э -э мне тут передали послание. Банк низ. Hmm. Like were... Мне кажется, вниз. Раньше вниз, вниз он Вон тот, да? тот ресторан назывался вниз. Хочешь вниз. Он назывался низ. Поэтому давай-ка туда. Сейчас спустимся. И туды. В этот ресторан. Блин, ну нам нужно... Больше. Может быть, взять с собой. Нет, команда. Нет. Пока за день. Не думай, команда, для не это работа, как. Так, двери закроем. И что тут такого? Я ничего не вижу тут подозрительного. О, унизили, что я вижу. Это везде унизили. Супер шанс! Лестница. Ну, это, смотри, это ступенька, но ступенька еще как ступенька является как еще и лестница. Она поднимает. Нам что-то надо идти здесь в виде лестницы. Нам подняться наверх надо. А может вниз? спуститься. А как? Ну как? Не спустись? заходить сюда, мы тут заняты. Тут ресторан закрыт на время. Так, закрыть двери. Так, закроем двери. Так, я не понимаю, что здесь такого, такого подозрительного. Может отличие есть какое-то? На их ничего нет. Да. Ничего. Зайди бражник. в ресторан, ты где? А, бражник, бражник, может, бража. тут есть какие-то потайные эти-то... Какие пошли бить бражника. пошли бить бражника. Отличия, может, какие-то. Может, какой-то в цвете. Ага, дверь-то закрыта. Так, дверь в... закрыта. Да, да, да. Пошли вон. Здесь, ребят, тут бражник, тут бражник. Смотри. Смотри. Да там-то что? Ты это видишь? Видишь Ничего. отличие? Ковер серый, а здесь он более белей. А здесь он серый. А, ну понятно. О -о -о. Так, давай, заходим, заходим. За М -м, это стой, Тахта? стой, стой. Нам надо же это закрыть. Подожди, уходи. И здесь это... так и куда стол од... здесь дв... подожди тут два прохода пойдем сперва в этот потом в другой Так. Чуть -чуть. что это ой гроб что ли я не знаю что это но тут лифт я вижу который сломан здесь Здесь что-то... Мне кажется, там что-то ты... есть. Да, мне кажется, тут... Стой, мне надо трансформироваться. Так, супер шанс. Спасибо э -э... за подсказку. Так, следующее. Здесь вообще ничего супер нет. Супер шанс. Кирка. Так. Может, тут mm -hmm. что-то есть? <travelled> Смотри, тут ничего. Кровать? А почему здесь кровать? Тут да, их две, ты видишь, не одна, их две. Может, тут еще есть? Спасибо. Значит, ты снизу. Ничего. Может, это не чёрное здесь, чёрное. может, это во втором проходу, проходе? Пошли во второй проход. Пошли во второй проход. Подожди, открою себе путь. Так, Паш, пошли, пошли, ты где? Подожди. А ты где вот. уже? Я пошел под рам... Бражник, карапашник, пошел. отсюда. Брысь! Стоп, а брысь, где? Брысь, брысь! Брысь! Ты уже во втором проходе? Так меня ага. подожди! Стой, ничего там не делай! Подожди, я а, вот. О Шёп... боже, что это?